Вот и вся моя работа. Касаться и не ловить. Забыться и не забыть что можно сойти с ума от мысли, что не поймать кого-то, что перекрыв все щели, не скрыть обрыв. Полшага, его вот нельзя смотреть и не видеть. Зря, бессмысленно, как подкоп под маленький мир. Легко не думать, и тяжело быть рядом и жить. На зло живущему, как будто злость натянутый жесткий трос. Над страхом и тонкий свет, Впиваются в ступни. Нет. Шагай же, куда влечет. И не отвечай, за что. Все это, за что меня. Не пробуя поменять хоть что-то. Пока вся жизнь твоя и принадлежит тебе. И всему, что жаль, как силу дает печаль.